Так, как из четырех поддонов сделать великолепный диванчик. Я думаю, минут за десять. Так, значит, ложим поддоны один на другой. Ровненько. Между двумя этими берем и... Субтитры сделал дел тоже ее подрезом под высоту необходимую, да? Собственно, все, диван готов. Остается его крепить. Как вот так? Или выше? Ну, пониже можно чуть-чуть. Нет, вот а, да, вот так. Может это вниз, а это в другая часть а наверх. Все шурупами вернем. Сколько у нас ушло? Минуты три. Четыре минуты. Четыре минуты. Ну с учетом того, что надо скрутить еще две минуты и покрасить еще минут пять. За 10 минут великолепный садовый диван. чтобы спинка конечно была толстая, нам зачем этот, надо просто отбить. Оп. Оп. много времени не занимает. Есть несколько вариаций данной продовой мебели. Можно сделать, чтобы были полоски. То есть, соответственно сейчас вот здесь вот лишние я считаю дрова их порт тоже можно вот так вот так резать, вот так вот так и здесь будет полочку куда можно будет убирать подушечки садовые я не знаю что-нибудь ставить В общем, все вот такое пополнение вот так вот он получится с полками Thank you. на прочность Последний штрих Ну вот, вкусно. Хоп! Супер!